всем привет! С вами мой Геннадий Истомин. И сегодня мое видео посвящено а, тому, как сделать лопату для уборки снега. Буквально недавно я купил вот такую пластмассовую лопату за 250 рублей. Она мне послужила ровно 5 минут, сломалась вся. Это еще не было мороза, было порядка 3 градусов мороза на улице. В общем, не выдержал. Ну и я решил вспомнить школу и показать видео о том, как я сделал лопату. Всем приятного просмотра, не забывайте в конце ставить лайки, подписываться на канал. Поехали! Сперва я взял лист фанеры 4-х отмерил 40 на 40 квадратик и отпилил все это лобзиком с маленькой пилкой, чтобы меньше было из заусенцев. После чего взял все шкурочкой, все края обработал, шкурочка на 180 была. Вот. так в общем поверхность тоже обработал так как решил что нужно покрасить лопата все-таки соприкасается с водой со снегом пыль все стер тряпочкой с водичкой приклеил скотч потом поймете для чего я это сделал для покраски выбрал оранжевый цвет такой яркий немножко решил покреативить ну и все это валиком закатал Итак, так, наша заготовочка покрашена, высохла, и теперь нам необходимо сделать бортик передней части. В качестве металла я использую вот такую вот трубу, оцинкованную, труба на 100. Ширина края порядка 1,2 мм, ну, то есть достаточно плотная, такая толстая. И чтобы согнуть ее, я придумал какой то приспособу. То есть здесь засовывается. Ну что я рассказываю, сейчас все увидите. Сама по себе приспособа несложная. необходимо зажать лист, и после чего изогнуть его. То есть достаточно все просто я еще взял струбцинками зажал посильнее чтобы лист не двигался после того как край согнул край кстати 2 сантиметра вот я зажал с другой стороны и с помощью болгарки с помощью тонкого круга все это ровненько вдоль рейки отбелил Сам... после этого на том же кругу Убрал все заусенцы, чтобы не цепляли и все-таки делаем красиво. Взял молоток, в моем случае вначале резиновым молотком и так сказать обжал ее вдоль нашей заготовки. Отмерил на планке середину. В моем случае это сантиметр для того, чтобы просверлить отверстие под заклепки. Следовательно взял сверло на 4,8, у меня заклепки 4,8. Вот, и уже после этого взял как заклепочник, называется, не знаю. В общем, заклепочком планочку присоединил к фанельке. обстучал, положил их на молоток и с другой стороны маленьким молоточком все это обстучал, чтобы уже быть уверен, что она не отвалится. Потом я пилил край планки, он немного выступал, ну и приступил уже непосредственно к задней стенке. В качестве материала для задней стенки использовал доску 2х10, с помощью лекала нарисовал изгиб, далее уже отпилил эту заготовочку с помощью все того же электролобзика и на ленточной пиле выпилил свою заготовку ранее нарисованную с помощью коронки выпилил по центру заготовки отверстие где в дальнейшем будет проходить черенок ну и, следовательно, крепится сверху саморезом. Основание и задняя стенка были готовы. Теперь их необходимо было вместе соединить. Соединил ранее приклеенный скотч, где я не стал красить, так как решил, что нужно не только прикрутить, но еще и на клей ПВА все это приклеить. Ну, чтобы было практично. Следовательно, на клей, э, клей намазал и все это прикрутил на саморезы на один и девять. взял металлическую армирующую ленту. Ну и с задней стороны ее также прикрутил уже точно надежно, качественно и надолго. Ну, две части соединил, теперь осталось черенок присоединить, отмерил, пилил под углом, чтобы он плотно прилегал, просверлил отверстие по центру, наметил, Отверстие на 6, болт на 6. Еще раз линейка проверим, чтобы это был центр, все совпало. Ну и просверлил в нем отверстие. Также на черенке сделал вырез, чтобы шайба плотно прилегала. Так через шайбу, через гравер все это необходимо было прикрутить. Болт использовал мебельный, с задней стороны он абсолютно гладкий в начале гайку что-то накрутить, получалось, бывает брак гайка. Ну, взял другую и все получилось, все прикрутил. Ну и с саморезом на 70 также закрепил еще черенок в задней стенки, просверлил отверстие и закрутил. За завершением стало, так сказать, мой небольшой креатив, решил покрасить заднюю стенку также. Красить черенок, для этого использовал скотч бумажный, ну, чтобы уже, так сказать, лопата имела законченный вид, так ну вот что у меня получилось, легкая, красивая, яркая лопата, практичная, с хорошим бортиком, все закреплено. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Делайте такие же себе лопаты сами, это и приятно, и здорово. Подписывайтесь на мой канал. Пока!